Ну что ж, если вы смотрите это видео, по-моему, <coughs> у вас опять проблемы. Проблемы с делами. Примерно 0x, 0.07b или 0... там 49b, ну и все остальное. <coughs> в принципе, я в предыдущих версиях объяснял, что это такое, но повторюсь еще раз. Это несовместимые программы с видеокартой это например э, идут э, директриса десятая и 11 идет и директриса девятая просто смотреть кого с версией и просто напросто надо будет пробовать или вот эту ли вот эту ли вот эту включать <coughs> или просто напросто найти такую программу а, возможно скачать а, можно у меня ее скачать естественно в облаке ну здесь вот смотрите реальный поиск у меня сейчас интернет пока мест нету а. вот пишет какая серия десятки идет надо здесь э, оптимизатор здесь э, менеджер загрузки это как настройки приложениях ну и в принципе все краткое описание сканируете он вас определяет в принципе какая у вас программа работает ну в смысле сколько у вас делов не хватает сейчас посмотрим ну в принципе у меня но ну, все равно как бы э, дистилляторы, чистилки они лишнего удаляют ну вот даже видите у меня не хватает 50 и ничего в принципе сложного нету постоянно эту программу держать принципе, при себе ее и довольно неплохо будет. У меня она в принципе активированная, и у меня много таких программ есть хороших, которые они в принципе работают. Сейчас посмотрим, естественно, что у нас похоже. -то. Боленечка осталась. Ну вот как видите заканчивается, смотрим. Проверяет какие файлы, какие нету, какие есть. Ну пожалуйста. Можете после этого перегрузить. Можете выключить. Ну, дело ваше исправляем. Можете копировать просто. Все, в принципе. Всем пока. До свидания. Желательно подписываться. Если понравилось, можете пригласить друзей.